Аудику 7 хочу подсказать маленькую хитрость Что касается брызговиков Брызговики постоянно смотрю у всех ломаются, трескаются Вот здесь, вот здесь При этом отстают и так далее Замена штатным брызговикам Всякие универсальные пробовал ставить Выглядит некрасиво не эстетично Значит чтобы ваши брызговики ходили долго. Первое. Бросьте за привычку сбивать зимой снег ногой. Это самое главное. И второе. Вот этот ковш, который тут идет. Из-за него постоянно налипает снег, грязь. Что утяжеляет конструкцию. И соответственно рвет эти брызговики. Просто возьмите болгаркой шлиф машинкой или пилой по металлу или лобзиком кому как удобно отпилите пол сантиметра нижней части тогда у вас вся грязь будет соскальзывать вниз этот данный брызговик ходит уже четыре года у меня и как видите он в бодром здоровье находится вид сзади То есть красота сохранена, скажем так. Никакого колхозинга. Вот, грязь не задерживается. Снег и прочее. Брызговик снимается элементарно. Задний, передний по аналогии. Значит, выкручиваются тут болты, винтики, торкс, шестигранная лучевая звездочка, Т-25 или Т-30, у кого что там стоит. Снимаются вот эти скобы, отверткой с этой стороны, вот так, три штуки. И снимается брызговик. Передняя, повторяюсь, по аналогии.